Что насчет Тумсо, брат? Не знаю, брат. К сожалению, мне неизвестно ничего. Жду. Вроде бы все нормально, как, насколько я знаю. Но что именно конкретно, по каких-то подробностей не могу знать. Вроде есть какие-то слухи, но не хочу о них говорить, потому что они не подтверждены. Ислам Хасан Халитов, Тумсо, как думаешь, почему так резко пропали? Ну, про Хасана Халитова мы говорили уже, да? Там у него были какие, какие проблемы. А с Тумсо я не знаю, почему он пропал. Ну, вроде у него тоже пока что нормально, насколько мне известно. Где Масхадов, брат? Адзор? Дома, наверное, не знаю. А у меня с ним давно уже не было контакта. Я ему писал в последнее время. Он, видимо, занят был. Ну, вроде занят, чем-то занимается. Адам Аздоев, ассаламу алейкум, Аушев тоже пропал уже месяцев пять. Аалейкум саламу рахматула Адам. А здесь еще один тоже про Адама Аушева пишет Амир Бешатов. Я, к сожалению, не знаю, что с Адамом Аушевым, у, у меня с ним нет контакта, к сожалению, я не знаю вообще. Ислам, как ты относишься к войнахам, которые за Россию? Ну, как к рабам, как минимум. Какая разница, войнахи они, а не войнахи. Как минимум, к, как к рабам. рамзу 95 алейкум саламу ракула о моя любимая тема макс Франце пишет брат ислам я думала тебе жениться тебе надо надо надо ой как надо макс франция но видишь, пока что как-то руки и ноги не доходят Дорогие друзья, очень хорошие новости пришли из Украины на этой неделе. В Верховной Раде была сформирована парламентская группа за Свободный Кавказ, за Вильный Кавказ. И сразу после того, как эта парламентская группа была сформирована, в парламентской ассамблее Совета Европы выступил депутат Гончаренко. И очень такая мощная речь, я опубликовал, я не буду здесь приводить эту речь, так как это очень такое, не короткое выступление для нашего эфира. Вы можете ознакомиться, ссылку на канал, на это выступление Гончаренко я оставил у себя в телеграм-канале, вы можете перейти по ссылке и посмотреть. Гончаренко поднял вопрос по поводу оккупации всего Северного Кавказа, рассказал про геноцид чеченского ингушского народа в сорок четвертом году 20 -го века, рассказал про две кровопролитные войны, которые Россия развязала в Чечне, и поднял самый важный для нас вопрос, вопрос деоккупации Чечения и вообще в целом Кавказа, и это очень, конечно же, обрадовало, потому что на такой высокой трибуне Парламентская Ассамблея Совета Европы, это очень высокая трибуна западного мира. Давно на такой трибуне не звучали вообще подобные речи. Даже Чечения, как, как оккупированная страна, не говоря уже в целом о Кавказе, давно не была темой заседаний заседании парламентской ассамблеи. И вот сейчас очень показательно то, что в этом, на этой трибуне говорилось об этом, и вообще в целом говорилось о Кавказе. А Кавказ, как вы знаете, после провозглашения Имарата, вообще любые разговоры про Кавказ, они воспринимаются, они ассоциируются сразу с Имаратом, сразу с терроризмом, там, террористическая организация, как-то в европейских странах на это реагирует остро. Если мы говорим исключительно о, о чеченском вопросе, то это еще рассматривается как вопрос суверенитета, но как, как только начинаешь говорить про, про то, что вообще в целом весь Кавказ является оккупированным, то есть это сразу же идет отсылка к Имарату, сразу же террор и так далее. И вот здесь тоже очень важный момент, считайте, я думаю, это будет такой переломный момент сознания западного общества, потому что в, в этой на этой трибуне в парламентской ассамблее поднимался вопрос именно в целом касательно всего Кавказа. В общем, это очень обрадовало. Огромная благодарность Гончаренко и всем народным депутатам Верховной Рады, которые организовались в парламентскую группу и которые не забывают про нас, поднимают эти вопросы. Респект. Тем временем на, у нас на Кавказе, я не знаю, где именно, в каком регионе, но тема с э, помпезными похоронами имела продолжение. Вот такие вот кадры появились в <сети>. <пус <había> Здесь непонятно, где это именно но это явно где-то на Кавказе, какой-то из республик Кавказа. И вот, как видите, вот такие ноу-хау у нас происходят в наших похоронах, вещи, которые раньше невозможно было представить. Где-то у нас оркестры, значит, играют гимн, где-то вот э, такие вот чуваки с ружьями стреляют. Ну, э, идем в ногу со временем, что говорится, как говорится. Люди, но ну, пытаются соответствовать, видимо. Появляются такие вот новые веяния. Многие, я заметил не из нашего общества люди не понимают, почему мы угораем над этим. Я смотрю там люди из России, там из Украины, которые смотрят, они, ну, хотя из Украины там ничего не говорят, но вот люди из России, допустим, из других регионов стран, они не понимают, почему мы угораем, типа, ну это же вот смерть, это же похороны, над этим же не смеются. А вы не поймете этого, друзья, потому что вы, ну, вы не знаете нашего общества. Для нас это, это очень смешно. Это, это трэшовая вообще тема такая, потому что ну, это отход вообще от всех обычай и традиций. Это вещи, которые для нас ну, неприемлемы. За, за подобное просто проявление у нас раньше могли выселить из республики к чертям собачьим. Это чисто народ мог людей изгнать, потому что ну, это просто нонсенс. Поэтому нам это, конечно, смешно, мы над этим угораем. Бывший гурон, асаламу алейкум, марш Для тех, кто не понимает, почему мы угораем с этих видосов, просто представьте себе шаманова, который, которого хоронят под и Ичкерии, и все станет ясно. Алейкум, асаламу арамат Аноним Ассаляму алейкум Томсо Марш Уогал Гончаренко Ты лев. Подумать только у человека дома беда, а он еще за нас переживает. Человек с большим сердцем в России таких не осталось. Валику ассаляму арамуту баракету.